Доброе утро! Сегодня 12 октября, мой день рождения, и сегодня у меня впервые в жизни была настоящая бессонница. Я постаралась максимально скрыть последствия своей бессонницы, надеюсь, у меня это получилось хотя бы немножко. Я, кстати, впервые отмечаю день рождения не в России, и отмечаю это, наверное, громко сказано, потому что... Я даже ничего не планировала на этот день. Будем действовать по ситуации. Все, закончилась встреча. Я сейчас возвращаюсь домой. Да. я я Казам не дам, казам не да. Это кто? Это кто? Это кто? Тут вон конвертик. Маленький холдер для конверта в виде сердечка здесь. О, боже мой. Радуйся и радуй. Радуйся и радуй. Я думаю, что это ты, девчонка. Я думаю, что это ты. Я тебе сейчас напишу, если ты не спишь. Боже. А я такая сонная. У меня дома вообще нет ни одной вазы. Я несу свой букет в бутылке, а в термосе. Here is Alex. Hi Alex. He also wanted to give me the gift today. Where is it? But I'm so scared to open because I know that inside is the picture. Oh, thank Nida! What is that? What is that? Plastic surgery? I thought, um, did you see the bag? Look at the bag. Yeah, it says plastic surgery, so I was like, oh, she give you a gift certificate from uh, plastic surgery What's that? It? It's like for babies, right? <laughs> <laughs> right? Mm -hmm. No? I think, yeah, I should go the Ah, for so feel Мало, и я уже ее видела на параллельной фотографии и когда я ее увидела когда моя семья ее увидела мы все просто не могли контролировать свои эмоции и вообще не принес ее мне предстоит ее открыть me your house do you remember and then you showed me the picture so I stopped the frame and I and I thought you have shape. Yeah, that, yeah I that was why I dropped <laughs> <Yeah>. <laughs> the boyfriend's picking me up. <laughs> when, she's, when, she's, when she's coming. Yeah. yeah, she's gonna be here. She's. Here. I gotta remind you, my girl's kind of big. <laughs> yeah, I like her big. She's on the big side. Oh, she's on the big side. But don't look at it too much. She bigger just than you. Hey, uh, she just like right down the street. Oh, she has like a lot of shit to do, man. And you and I are gonna waste some meat. Lot of water. <laughs> <laughs> that was so funny alex told me like hey sveta my girlfriend gonna pick me up i'm like okay i was like my girlfriend's like, picking up my girlfriend that's all i know <laughs> <laughs> oh, so what? Huh? Where, where you coming from bro uh i'm just um see <laughs> your birthday yeah how do you say to we'll have a birthday in russia <laughs> Uh, rest, okay? Я у себя дома и мои глаза не могут открыться до конца. Slow Cow, я не знаю, может быть вы когда-то слышали до этого про такой напиток. Он действует как антиэнергетик. My English is gone. Antienergy drink. Напиток анти energy Это как работает как Red Bull, только в одну сторону. Когда у тебя бессонница, и когда ты хочешь спать, но не можешь, она, по идее, действует. Он очень вкусный. По вкусу слабо-слабо напоминает Red Bull. Мне правда интересно, в течение какого времени он окажет эффект на организм. Смогу ли я сегодня наконец-то уснуть. And just in case, if I will do this video like the end of the video about my birthday. I really hope you enjoyed this video. And see you next videos. Follow my channel. And happy birthday to me. And finally, good night. Bye-bye, nai-nai. -bye. And you guys